Спасибо, что защитили меня. Я была буквально на волосок от смерти. О, а че бы это вы? Если бы не вы, госпожа Рыцарь, то эти ужасные монстры одолели бы меня. Как я могу вас отблагодарить? А, -а, а, поняла. Из этого леса наверняка довольно трудно спастись. Ребята, а вы любите горячие игры и Хентай? Тогда для вас в описании я оставил ссылки на самые горячие игры в этой тематике. Обязательно заходите и играйте. Нам надо выпить минимум 12 стаканов. У нас так может кончиться выпивка. Значит, надо долить. Я не знал, что так получится! Но ну и хрен с ним, нам не привыкать. Точняк! Теперь самое важное! Проявить твердость сознания и пить не пьянее! Отлично, парни! Меньшего от вас и не ожидал! Я устал. Сосредоточься. Я уже решил. Всего-то одну. Знаешь, Арата, я не знаю, как ты попал в Обу. Это довольно приличная школа. Как тебя приняли, если ты такой тупой? Грубион! На правду не обижаются. Это факт. Так что давайте приготовьте еще. Не зазнавайся так, глупая панда. Глу, -па я, пан, да. Еще приготовьте! Замолчи, хватит орать! Но да остальные слухи тебя абсолютно тебя правдивы. Это я исполняю желание каждого, кто призовет меня, увидишь, и забираю что-то взамен. Ты У не тебя не ведь есть одно. Назови его. Само. Свое желание. Никакой ты извращенный дух. Я все прощаю. А, погоди! Мальчик Ханака, это же так круто! Не вставай на моем пути. Так это не сон. Я ждала дня, когда мы встретимся вновь с Тацуме. Нет. Лучше бы это был сон. И вообще, может, прекратишь его мучить? Ник, <звук> Ты что творишь, идиотка? Просто ты был настолько беззащитен, что будто бы меня, чтобы я это сделала. Да ты что, все люди, когда у них затекают ноги, беззащитные. Только давай не так громко. Не то ты испугаешь котят, и они разбегутся. Алло, в каком смысле что? Тебя разве не предупреждали, что команда должна жить вместе? Как? Так получается, вы сейчас в четвером? Да, мы живем вместе. Тебя что-нибудь смущает? Ты больше, ты век, ты дурак! А мой пак это остатки вчерашнего ужина. Многие только их в школу и приносят. И правда? Я тоже беру остатки. Чё это он не сказал ни слова, но я все равно его слышу. Естественно, я же тебе свои мысли передаю. Точно, тебе нужно меня попросить. Давай вытаскивай, и если повезет, сможешь можешь меня приласкать. Чего? Не так? Стой, стой, я понял! Заключим сделку! Если вытащишь, сможешь погладить меня целых три минуты. Можешь даже... Он опять ушел! Стой, я все понял! И подбородок мне почешешь, слышь? Даже уйти? Уйти? Кому? Добро пожаловать. Свежих кирпичей не хочешь? У них на берегу засада! Его зовут Мачизуки Тоя. Он тоже мой старший. А также будущий муж. <Touchable and> <noise> <пас disabled> <purely? пас78> Я не... Я... Тут такие дела, что вроде да, а вроде и нет. <пас78> На прошлой неделе, увидев ваш удар, я понял, что должен учиться у вас. Вот бы и мне стать таким же сильным, как вы. У меня есть враг, которого я должен одолеть. И битва-то не ради меня одного, но и ради моего родного города и профессора Кусена. Я прекрасно осознаю свою неопытность. Однако мне позарез нужна невероятная сила уничтожить великое зло. Дебила кусок! Уложись в 20 слов или того меньше! Танака? Эй, Танака! Ты в порядке? Неужели я заставил его съесть то, на что у него аллергия? О, да. Танака. Я так наелся, что чувствую... Смертельную усталость. Неприятно признавать, но мы уже давно не можем признаться. О чем ты вообще думаешь? Вы же не можете скрывать все это вечно! Ну так-то да! все даже когда состаритесь, останешься холостым со следующего месяца плата вырастет как всегда спасибо ты станешь надежным четвертым участником который поможет победить на соревнованиях да буду стара а на соревнованиях именно погоди но мне еще много мучиться хоть подскажи как когда соревнования завтра Завтра? Да? Завтра! Раз тебе лучше, не помешай перекусить. Рамен горячий. Эй, эй, не обольщайся. Для тебя холодная китайская лапша. Стоять ты! Лучше бы мне никогда подобного не предлагал! Как насчет морожки? Какой добрый. Не честно. Я догадываюсь, что она тебе кормяшку готовит, но чтобы спаленку мутить. Май, ты сказал, что я тут желанная гостья. Но я же тут не на постоянной основе, просто как дахарку сготовила. А давай поужинаем вместе, твоем будет вкуснее. Вот, собственно, так оно и было. Чего я так завидую? Выпейте, сделает больше крови. О, спасибо. Попробую-ка. Как же воняет! Оно поможет, гарантирую. Смотри, какой добрый. Пей, Мы не можем позволить тебе отключиться Мы за тебя так беспокоились Ты уж прости С чего вдруг? Ненавидишь? Ну, Но... дело в том, что... Я... Я люблю господина Белла Да, я тоже люблю Белла Про меня не забудьте